По результатам деятельности в 2014 и 2015 годах наш университет является явным лидером по количеству публикаций и цитирования в базе данных Скопус профильных журналах по лингвистике. Мы значительно опережаем ближайшего нашего преследователя. Это высшая школа экономики.